Я Барабинский Дед Мороз. Приехал вот к вокзалу, гляжу, а площадь уже освечена. Почему? Да потому что летом письмо мне пришло от одного депутата вашего городского, Константина Терещенко. А ему люди письма направляли, что с 14 -го года эта площадь не освещается. Поэтому сейчас записываю Списом... это видео. А... Следом отправляю место порыва, да, то есть мы его физически знаем, где он находится, и просим, чтобы все-таки освещение было восстановлено, и люди выходили не в темное место, а в нормальную привокзальную площадь. И чтобы настроение было хорошее, я дал указание, эти фонари все зажглись. Надеюсь, что они будут всегда светиться, а мы будем с ним следить. Вот такие чудеса творятся, когда ты веришь, что можно чего-то добиться, письмо написать, обратиться. Вот. А, хочу вам протестать стихотворение. С Новым годом, с Новым годом! Пусть всем радость принесет славный добрый Новый год. Пусть мечты любые ваши сбудутся, сбываются. Пусть огни на этой площади ярко загораются. Я